Всем привет, дорогие друзья, подписчики и зрители. Меня зовут Тайна НЛО. Я вам показываю очень интересные кадры, а именно то, что никто вам не покажет другое. Помимо того, что вы смотрите, вы еще и слышите то, что происходит по всему миру. Объяснить, почему НЛО появляется именно на Земле, никто не сможет, и даже ученые. Но помимо того, что власти мировых, Правительств молчат про это. Помимо того, что они молчат, они знают о происходящем буре. Этот необычный видеосюжет как раз и дает о себе знать. В 2018 году люди, не зная того, что они увидят этот объект, были в шоке. НЛО внутри торнадо. Никто не мог поверить, но это не был торнадо. Это был необычный объект НЛО, который создавал, видимо, торнадо. Но через несколько минут он просто растворился в небе, как и объект НЛО. Что НЛО оставляет на полях и почему множество очевидцев не знают будущую нашей планеты? Помимо того, что сейчас происходит, а именно НЛО оставляет подсказки, люди не хотят это знать. Местные фермеры просто равняют поля без всяких оправданий. Но это еще не все, а именно то, что вы сейчас увидите. Множество очевидцев, и не только, знают о том, что НЛО оставляет необычные знаки. Не только на полях, но и в лесах. Был такой один очень интересный случай. Парень заметил на деревьях очень интересные отпечатки черной как будто краски. Но это не была краска. Деревья впитывали необычную и очень странное вещество, и деревья становились чернее. А еще деревья выделяли необычную такую липкую черную субстанцию. Что и было очень странно. Он решил проверить и пошел вглубь леса. Он нашел недалеко от болоты настоящий огромный объект НЛО. Помимо того, что у этого объекта были повреждения, да еще у него... Необычная жидкость вытекала черного цвета, который на несколько сотен метров впитали деревья. И этот лес прозвали черным, ибо он впитывал необычные химические свойства. Почему НЛО могло упасть? И скорее всего это необычная энергия топлива, как у нас нефть. Но оно похоже. Не думайте о том, что происходит на Земле. В космосе еще много чего мы не знаем про них. А именно то, что от нас скрывают. Не только объекты НЛО, но и летающие базы. Не верите? Точно? Тогда почему НЛО похищает 99% не взрослых, а детей? Помимо того, что уже идет огромная глобализация нашей планеты, ученые считают, что пришельцам нужна новая кровь и новые интересы. Они похищают детей ради одной цели – поселить их на другой планеты, Ибо эта планета уже испорчена, да и множество в ней ресурсов уже пропали. Помимо того, что множество очевидцев знают, что НЛО забирает детей, даже есть группа фанатиков, что они реально отдают своих детей инопланетным существам, не думая о последствиях, как и был один очень интересный случай в Калифорнии. Группа фанатиков решили, что они спасают своих детей и отдали инопланетным существам. Но после того пошли множество слухов, что инопланетяне не спасают детей, а поедают. И очень странно все это звучало, потому что множество у детей есть очень интересное вещество в малых дозах, которое инопланетяне любят. Что за вещество и почему люди считают, что это все-таки неправда, помимо того, что и пришельцы похищают людей, так еще и поедают? Питание, ресурс или рабство? Думайте сами. Но то, что происходит на Земле, это реально происходит по всему миру. Необъяснимо, но факт. Есть факты. Ну и что самое интересное происходит, вы спросите меня, почему НЛО такие у нас плохие, что фильмы про них строят ужасные? Есть факторы, то, что они и правда плохие, но есть и факторы, что они хорошие. Но то, что скрывается на Земле и в космосе, оно объединяет одну цель. Кто-то думает, что ради необычных прогрессов мы будем развиваться в космосе, кто-то думает, нас это тормозит. Но суть в том, что мы не будем развиваться так очень быстро, потому что есть то, что сидят вверху. Нет, это не люди, это другие существа, которые руководят, как надо делать. Вы не будете развиваться в полном росте как это было еще в 1700 по 1870 год тогда наука была на первом месте но сейчас мы отходим чуть чуть подальше наша наука начинает нас и убивать интерес заработки денежных средств это как идет денежный потом телефоны гаджеты и так далее но наука оно чуть-чуть останавливается специально, чтобы развлечение той или иной информации, как инопланетяне дали людям. Да, это очень странный, но очень фактически оправданный суть. Думайте о том, что иногда будет конец, неважно, хороший он или плохой. Но пока вы будете думать про конца, нас они уже завоевывают. Помимо того, что я уже вам рассказал и показал, я надеюсь, дорогие зрители, вы оцените необычные видео, сюжеты, которые случились на земле этого года. Не думайте, что вы одни, не думайте, что у вас нет никого. Это только для тех, кто думает, что никого нет.